Добрый день, уважаемые зрители, слушатели нашего YouTube-канала. Сегодня мы проводим интервью с двумя гражданскими активистами, которые занимаются выборами очень плотно. Ну, первый наш гость – это Данила Бектурганов. Я его знаю... 20 лет и все эти 20 лет Данила занимается наблюдением за выборами как в Казахстане, так и в других странах. И ну, с моей точки зрения я не знаю лучшего эксперта а, в этой области и человека, который действительно осведомлен и постоянно следит. Поэтому, я думаю, будет интересно поговорить сегодня о, о сегодняшней выборной кампании, которая, которая проходит в Казахстане. Второй наш гость это Аида Альжанова. С Аидой мы знакомы меньше времени, но при этом мне кажется, что мы постоянно на одной волне, и человек, который, которого я глубоко уважаю. И еще самое интересное, что Аида сейчас в буре событий, то есть она еще является и кандидатом в Можилис, самовыдвиженец, и человек тоже погруженный в выборную кампанию. Я думаю, нам будет интересно послушать и узнать, а как это все происходит. Мне, например, это, это действительно мой личный интерес, мне действительно самой лично интересно понять, вот вы, люди, которые включены в этот процесс, что сейчас меняется, то есть как вы оцениваете эту электоральную кампанию? Если я что-то упустила из вашего представления, вы перед тем, как начать отвечать на этот вопрос, можете еще раз представиться, дополнительно что-то сказать. Данила, пожалуйста, тебе слово. Как оцениваете электоральную кампанию 23 -го года в Казахстане? А, да, спасибо большое, а, Светлана. А, да, меня зовут Данил Битруллянов. Я являюсь а, руководителем а, общественного фонда гражданской экспертизы. И в самом деле, я последние там, 20 чем-то лет занимаюсь наблюдением за выборами, причем наблюдением за выборами а, в основном. И э, наша задача да, на этих выборах как э, организации, которые осуществляют независимое наблюдение, это как раз таки, может быть, сохранение, может быть, э, какое-то большее разъяснение самого института независимого наблюдения. Потому что на самом деле я так вижу, что у многих людей каша в голове, да, что такое независимое наблюдение, а, чем оно там отличается, условно говоря, да, зависимого какого-то и, и, да, и наблюдения. В интересах тех или иных кандидатов э, или политических партий. А, ну и если я вначале отвечать на вопрос, как вы оцениваете рекламную кампанию 2023 года, да, я уже много раз в многих э, интервью и в своих собственных постах э, описывал эту кампанию как э, наивняк с отвагой. Да, то есть это достаточно наивная кампания, причем она достаточно профессиональная, она достаточно такая детская, если честно, с точки зрения подходов, да, с точки зрения даже понимания части участников. Да. Но, с другой стороны, она мне очень импонирует, она не симпатична, потому что это за многие годы первое действительно похожее на компанию мероприятие, да, похожее на какую-то конкуренцию, похожее на какое-то э, столкновение мнений, на какое-то движение, э, действительно реально различных платформ, да, с, понятно, что э, результаты по э, мы увидим через неделю, грубо говоря, да, поймем результаты, но уже то, что сейчас имеется какая-то более или менее конкуренция, уже более или менее понятно, какие нарушения, более или менее понятно, какие э, реакции властей на выдвижение такого большого количества кандидатов независимых, э, оно уже э, все-таки очень сильно отличается. И поэтому я могу только приветствовать эту компанию. Самое главное для меня, чтобы те участники из этой компании, этой компании которые не пройдут, а практически никто не пройдет, чтобы они все-таки сделали правильные выводы из того, что произошло вот сейчас, происходит сейчас. И чтобы на следующей компании, когда люди уже совершали такие ошибки, которые они совершают сейчас, вы же поймите, говорить об этом бесполезно. Да? То есть до начала компании, во время компании говорить, ребята, вы делаете не так. Это бесполезно до тех пор, пока люди не поймут на собственном э, опыте. И на собственных как-то вот, на собственных шишках, на собственных ошибках не а, увидят, как э, это нужно делать на самом деле. Ну, я наверное, думаю, что. Да нет. Я правильно понимаю, что вот ну, как бы для тебя основные изменения – это все-таки то, что есть конкурентность, да, то, что все-таки вернулись у нас самовыдвиженцы, э, то, что люди пошли да, в эту компанию. Это действительно такой массовый поход. И второй, ну, вытекающий да, из первого вывода – это то, что все-таки люди получат опыт и на этом опыте смогут потом дальше строить свою какую-то активную деятельность. Спасибо. Аида, а как ты, что для тебя э, эта электоральная кампания? Как ты ее оцениваешь? Вообще, вообще, на самом деле, еще один у меня такой сразу к тебе вопрос. Тебя, да, как ты решилась пойти на эти выборы? Почему? И что и как ты ее оцениваешь, эту компанию? А, ну, во-первых, я а, уже более двух лет участвую в а, проекте фонда развития парламентаризма по женскому политическому лидерству. И в рамках этого проекта была создана лига женской солидарности, где мы пытаемся обучить женщин навыкам, да, политики, да, участия в принятии решений, а также смотивировать их и всех политиков. Вот. Ну, я в этом проекте была тренером, поскольку как вы помните, я являюсь автором доклада по, по продвижению женщин в политике еще в 2015 году по заказу ООН женщин. И э, на самом деле вот на эти тренинги приходило достаточно много женщин. И мы поняли, что у женщин есть интерес. Интерес участвовать в принятии решений интерес в решении местных и национальных проблем. У каждой женщины есть свой уровень экспертизы, у многих есть желание, не всегда было понимание, да, вот, долгосрочных целей, и вот это не этого проекта. Но вот когда открылось вот это окно возможностей, когда женщины могут пойти в политику как индивидуальной личности, потому что, э, как мы знаем, ну, партийная система у нас еще с одной стороны не а с другой стороны она, она законсервированная. За, за mm -hmm. да? То есть э, многие активные женщины такие, как, как это, open-minded, да, mm -hmm. не готовы идти к партии. Вот. И э, когда были выборы за улет Маталова, сразу нас всех спросила, да, кто пойдет на выбор. Давайте, вот мы же тем более двух лет уже в проекте обучаемся. Мы же не просто так <смех> собираемся, да, чтобы там знание ради знания ради знаний Давайте получать практически навыки, а, Потому что не было такого окна возможности, и оно появилось. То есть, если бы реально говорить о политике, политика это всегда искусство возможно, и нужно mm -hmm. пользоваться любой возможностью э, проявить себя. И в нашей ситуации, я как раз-таки очень сильно сомневалась, так что зачем за сказала, в нашей ситуации это win-win ситуация. Выиграете ли вы, это будет, конечно, всех победа, а если вы не выиграете, вы себе опыт. Целый опыт политического участия в, цели, в качестве независимого кандидата, да? то есть вы поймете ценность свою как эксперта, как индивидуума, как лидера. И вот я думаю, что это было вот одной из самых главных мотиваций, да, потому что я очень много выступаю да, в женское линии», в «Права женщин», да? Но при этом э, сама я еще вот так вот, э, кроме своей экспертности, это лидерство никак не проявило. То есть я правильно понимаю, есть, для это тебя это ну, вот, шаг? Я правильно понимаю, есть, для тебя это такое боль тестирование своего вот, опыта, ну как бы вот своих знаний, своей позиции через практический опыт? Да. Абсолютно. Это раз. Да. Второе, мы всегда подозреваем и наши законы э, и говорим, вот закон плохой. Но зачастую у нас нет фактов. А, то, что вот сейчас так сильно все активизировали и стинули кандидаты, э, это такая база данных фактологическая, на основе которой можно делать анализ, что работает и что не работает, что реально является барьером для продвижения независимых кандидатов. И также мы можем сделать, вывод, а что мешает конкретно для женщин кандидатов. Супер. Пусть большой такой аналитический материал соберется, вот уже собираем. Да, я думаю… А относительно этих выборов, я полностью согласна с Данила, как бы их не критиковали там, я слышала многие политологи, говорят, это такое шоу там, еще что, что было, Нет, это не шоу, не было, как, а как люди научатся, да, участвовать в избирательной кампании в качестве кандидатов. А вы знаете, что, я считаю, что это исторический момент, потом люди все это в стороне клинтуют, посмотрят программы, я думаю, что даже какие-то будут научные работы на этой же я абсолютно согласна, да, да. Да, я согласна, я тоже поддерживаю, что это, это, это замечательно, это классно, это действительно такой большой прорыв, возвращение вот возможности самовыдвиженцам и то, что я лично наблюдаю, да, что люди пошли, да, действительно сами выдвигаются и такое большое количество. Понятно, что результат непредсказуем и ну, не будем да, его сильно оптимистично оценивать. Но получение опыта это очень важно. И для меня это на самом деле еще показатель такой, такого интереса да, к изменениям, к, к, интереса к участию в этих изменениях, интереса к тому, что люди хотят озвучивать свою позицию, хотя бы что-то попытаться сделать, чего на самом деле последние 20 лет ну, мы, мы, мы действительно мало наблюдали, и это было такой проблемой. Ну вот мы хочу сразу задать вопрос, вот как бы через ваш опыт, потому что ну, как бы мы начали говорить, а в чем проблемы? Вот все-таки в чем вы видите, вот, Данила со стороны, вот как наблюдатель, как независимый наблюдатель, в какие, с какими, чем, от какими проблемами отличается эта компания? То есть что сейчас самое основное с твоей точки зрения? что ну, независимые кандидаты, которые сейчас в большом количестве выдвинулись, да, они на самом деле не очень глубоко э, понимают общее суть, э, не понимают процесс, в котором они участвуют. Да? То есть э, давайте говорить, э, скажем, с профессиональной точки зрения. Да? Э, если э, вы выдвигаетесь в качестве кандидата, даже масляках, я про маслетисты говорю, это все-таки какая такая государственная власть. И думать о том, что вот эту государственную власть кто-то вам просто так отдаст, а, в этом, как бы, ну, думать наивно. Да? Думать, что не будет никаких препятствий, думать, что не будет никаких, скажем, вот, как у нас сейчас происходит моменты, когда снимают кандидатов с, с избирательной гонки из-за неточности, там, якобы, неточности в декларациях налоговых и так далее, и так далее, да? Такое ощущение, что люди просто даже и не думали о том, что вот такое может быть. И они думают, что это что-то там, то экстракт. Нет, это не так, да, это происходит постоянно. Это происходило всегда, да? И к этому надо быть просто готовыми. То есть выборы это всегда достаточно большое количество ресурсов. Здесь просто у меня нет времени рассказывать, да, какие ресурсы должны быть у кандидата, я прекрасно понимаю. Но основные все-таки называть надо, это время, но оно у всех одинаковое. Это люди, которые работают с вами, это деньги, которые у вас есть на это, это ваши медийные возможности, которые вы должны реализовать, это ваши возможности в плане доступа к СМИ, это, о чем я сказал, медийные, это ваши юридические возможности, это ваши возможности административного вашего ресурса. У каждого человека есть административный ресурс, а не другой власть. И вот эти шесть ресурсов, это основное дело, которое должно быть у вас до того, как вы начнете компанию. И если я вижу, что люди, когда заходят в компанию вынуждены занимать деньги для того, чтобы оплатить входной взнос, да, то это для меня вообще ну, совершенно непрофессиональный подход. То есть вот на мой взгляд это одна из основных проблем. Кто-то думает, что лайки в соцсетях э, и репосты монетизируются в голоса. Нет, это неправда, ребят. То есть на самом деле вот эта вот наивность вот этой компании, на мой взгляд, здесь основная... Проблема как раз. И поэтому, что компания на наивная, это дает большую возможность, да, легкость для увести отстреливать не то что там ненужных, неугодных кандидатов, а отстреливать просто кандидатов не из-за причины, что они принесут какую-то, ну, опасность несут собой, да, а просто потому что могут. То есть им тоже неинтересно иметь длинущие списки, им тоже неинтересно считать это все до 4 часов утра, да по каждому из выборов. Им Интересно сделать, чтобы кандидатов стало меньше, если такой рычаг подвернулся, и если его можно использовать, то почему его не используют? То есть на самом деле э, здесь же мотивация может быть очень много. И э, те, э, скажем, э, кандидаты, которые не готовы к такому противостоянию, да, они в результате просто, ну, может кто-то подает в суд, э, Кто-то даже эти суды выигрывает. То есть невозможно сказать, что этот суд невозможно выиграть. Это неправда. Но можно выиграть. Нужно просто иметь соответствующий ресурс. быть им в юридической э, своей силе. Да? Вы посмотрите на нормальных кандидатов в нормальных странах. Да? Там я не говорю про президентов США. Там вообще колоссальные финансовые финансовая будет, да? Но хотя бы нормальные кандидаты в нормальных странах да? работают э, не то, что там 5-6 юристов. У них работают 5-6 юридических фирм на них во время как раз вот этой вот компании, потому что постоянно-постоянно суды, это под это надо учитывать. Да, То, понятно. Это, да. Очень здорово, да, что вот эта проблема сейчас появилась. мы о ней сейчас можем говорить, и это даст возможность людям готовиться дальше, скажем, к следующим компаниям, да, и, да здесь на этом, наверное, у меня к тебе даже, да, я вот сейчас просто хочу как раз про, про, попросить обратную связь на, на твое выступление на Атаиды, но мне бы хотелось узнать еще твое мнение с точки зрения а, вот организации, да, законодательного может быть процесса, вот этих из, в чем проблема сейчас. Потому что ты сейчас сказал больше а, ну, об участии со стороны активистов, да, которые пошли, но какие вот может быть барьеры именно законодательные правовой практики, я не знаю еще каких-то вопросов, которые отличают эту электоральную кампанию от предыдущих? Ну, что касается, скажем, а с предъявительным да, у нас <coughs> была аккредитация, это была наша, по большому счету, большая проблема, это большая, так сказать, наша работа, потому что когда появилась законодательная, ну, первый проект закона, да, о том, что будет изменяться вот так, вот так, и там в рамках аккредитации предлагалось решать, ну то есть не давать аккредитацию тем организациям, которые, не имели, а, которые имели до этого иностранное финансирование, да, причем на любые цены. Ну и мы, естественно, все сделали стойку именно на эту проблему и начали ее отбивать, и мы ее отбили. Но на самом деле нужно было отбивать аккредитацию в целом. Но у нас на этом не было тогда ни времени, ни ресурсов, да, юридических, ничего. Мы что могли бы сделать? Но на самом деле, делать надо было все. А, потому что аккредитация сейчас у нас получается потенциальная ситуация. Да, мы являемся по большому счету, как бы не хотел ЦИК нас этого ищить, но мы являемся инструментом гражданского контроля, да, над избирательным процессом. То есть вот это вот Дискуссия, которую завели, там, что наблюдатели они должны вот сидеть, наблюдать, типа, в тряпочку, ничего не говорить, никому не, не препятствовать. Заведенная, кстати, еще предыдущим ä, председателем ЦИК, я вижу, что ничего не говорилось совершенно в этой а, То, что там вот это вот была еще на казахском языке, вот, вот разница, да, бакала ушла, шла, да, то есть вот э, все. То есть на самом деле да, нас хотят не с роли, скажем, да, контроллера, на самом деле контроллера да, хотят. Нас хотят не извести до да, роли там, просто как бы, сиди вот здесь, ничего не говори, молчи. Воаристов, так, да. да, таких. Да, да, есть, ну, можно даже так, так сказать, да. И э, на самом деле, да, вот эта вот проблема с аккредитацией, она сейчас в чем основном заключается? В том, что сами правила аккредитации утверждают ЦИК своего постановлением. То есть мы по большому счету приходим на участки для того, чтобы оценить работу избирательной системы в целом. А ЦИК является руководителем этой системы. И нам ЦИК дает разрешение на это. Да? И естественно сейчас, конечно, у нас совершенно травоядные там правило, есть только вот требования по уставу и все, это вовсе не означает, что в следующем постановлении ЦИК не начнет вставлять туда какие-то новые вещи. Да? Mm -hmm. Потому что по закону это он определяет порядок получения аккредитации. То есть я не знаю, что будет на следующих выборах, и поэтому это единственное, что подвигает нас, да, по большому счету, сейчас наблюдаться все деньги, да, как последний раз. Хорошо, поняла, поняла. Да, меня тоже тревожит вопрос как раз независимого наблюдения. Но вот я, Наида, к тебе, ты человек, который сейчас внутри этого процесса, да. То есть если Данила, он снаружи, да, наблюдает, да, и смотрит, то а что для тебя, какие основные проблемы, вот ты пошла в эти выборы, ты кандидат, ты проходишь на практике все этапы. В чем проблемы этой электоральной кампании? Ну вот э, я не согласна с Данила в том, что э, проблема в кандидата. <клыш> ну и что, что они заняли деньги, ну и что, то, что у них нет ресурсов. А, они хотя бы попытались. А, вот, например, в выборах 2019 -го года а основной результат это а, активизация независимых кандидателей и потом их институционализация. А, я уверена, что результатом этих выборов будет объединения независимых кандидатов, выявление да, всех проблем совместных. Мы уже значит, планируем подавать конституционный суд, чего не было ранее, и отстаивать свои конституционные права, потому что вот эти все технические ошибки, по которым нас сняли, это технические ошибки, они не должны нас решать нашего конституционного права на участие в управлении государством. И вот, например, в моем кейсе судья сделала частное определение э, окружной избирательной комиссии за то, что они где-то продержали мое письмо, э, которое они получили от э, ДКД 23 февраля. Только 6 марта по мне было принято решение снять меня с выборов. А все это время я тратила свои сутки на проведение кампании, хотя уже 23 февраля. Как бы было интересно, что а, есть какие то проблемы. Это раз. Во-вторых. Э, Аида, вот здесь будет? поясни, мне, я просто тебя остановлю, потому что мне и самой. А, ты, то есть, да, я, я помню, да, что ты, ты пошла, потом а, ты начала свою компанию. И 6 марта а, тебя, а, тебе пришло уведомление, что тебя отстранили от компании. В каком статусе у тебя сейчас? Да. А, в понедельник был суд и э, верховный суд и э, меня не восстановили. Очень но грустно. Друзья, суд, верховного судьбу. Да, ну потому что они же смотрят именно соответствие за, за, за, за закону, как это называется, техническое, да? То есть характер <практическое> происхождения, <с> <скользление> значит, все, тебя снимают. И, но есть проблема в, во, во-первых, в деятельности ОИКа. И вот об этом Данила упоминал, что ОИКи не готовы профессионально да, оказывать а, помощь кандидатам, а ОИКи у нас сами профессиональные. Mm -hmm. Вы знаете, это, у меня тоже очень большой опыт наблюдения за выборами между Вот таких непрофессиональных ОИКов я никогда не видела. ОИК да, уик, уик, уик или да. уик окружные или участковые избирательные комиссии? Уик, уик, уик. у меня же округ. окружные. А, угу. да, окружные. Канай, да, окружные. <coughs> Он находится, вы знаете, в каком-то совершенно ужасном месте, куда не подъедешь. не дойдешь. Там разбиты дороги. Это колледж, вокруг него, в районе государственного капитала, вокруг него все застроены идут стройки. Там нет нормальной дороги. Если ты пойдешь пешком, то ты весь греби выводишься, да? А В культура, извините за подробности, туалет требует ремонта. Да? То есть, вы понимаете, эти люди, директоры вот этого колледжа, назначены главой избирательной комиссии. И когда я каждый раз задаю вопросы, вопрос, они говорят, мы не знаем, мы не можем вам дать документы. Ой, эй, обращайтесь сюда, обращайтесь сюда то есть ни один человек за крупной комиссии не может дать себе квалифицированного ответа. Они тебя гоняют, бегите сюда, бегите сюда. А это там прокуратура места, меня же поначалу тоже они задержали мой ответ. Они оказывается проверяли мой центр с области, когда я переезжала из Донстаны в Марку, меня там полтора или два месяца без прописки прошли, mm -hmm. Вы понимаете, потому что двумя городами моталась, то есть продавала, что-то искала и так далее. И они это задержали, и они мне не сказали сразу, я, потому что я спросила, почему так долго вы подтверждаете центр СБ. Вот. Но тогда же э, очень много пошло в э, суды, и все подтвердили. Всем и они мне в конечном итоге. А до этого мне сказали, нам пришло и в генпрокуратуре, и, и в миграции, какое-то письмо, ну, мы не поняли, поэтому мы. Обратились в местную прокуратуру, чтобы они нам дали объяснение. Вот ну, слушайте, дайте мне, пожалуйста, посмотрите, что про меня там может написать местная прокуратура, правда? И мы не можем? Ну, то есть получается вот этот непрофессионализм и непонимание, да, то есть организаторам и выборам, то есть все-таки избирательные комиссии разного уровня, это те органы, которые должны понимать, знать, отвечать и оперативно. Ну у нас по большому счету электоральная кампания там за два месяца, да, за два месяца должно все произойти. И любое промедление, оно по большому счету для кандидата и для проведения кампании, оно как бы смерти подобно. То есть и получается, что а, вот с, с, до 6, с, до 6 марта я взяла компанию, как бы, э, будучи уже, как сказать, э, легальным кандидатом, да? И вот, вы понимаете, э, но мне нравится, что судья Верховного сюда вынесла частное определение в сторону ОИКО. Это значит, что ЦИК обязан принять какие-то действия, э, учесть этот урок и в будущем, да? объяснять какие-то понятные инструкции для ОЛИКа, а, а, тренировать их в межэлекторальный период. Да? А, у них должны быть какие-то регламенты, положения, да? mm -hmm. а не просто оптимывать. И самое главное, что ты должен а, уважать вот это политическое право людей и все-таки эти комитеты создавать приличные зданиях. Вот вы понимаете, для меня это еще отношение к выборам. А я не знаю, да? друзья, нельзя создавать в, -то, в таких, таких вот заведениях. Аида, <говорит> а может... Это, вот вы знаете, когда мы штаб себе искали, мы искали место, чтобы туда было, чтобы подъехать, приехать, да, чтобы это... А у, а у ИКО это все равно. Понятно. А вот, может быть, ты знаешь из опыта своих коллежанок, да, то есть женщин, которые тоже пошли с самовыдвиженцами, может быть, об их проблемах, каких-то из их компаний примеры, то есть вот у тебя вот так получилось очень нехорошо, да, начала работать, вроде бы все соблюдала, осознанная, законопослуш... законопослушная гражданка, которая пошла на выборы, и при этом у тебя столько трудностей. Какие еще трудности вообще возникали у самовыдвиженцев, ты, может быть, что-то знаешь? Да, да, ну вот мы же, мы же, мы же смотрите, э, Светлана, мы же выдвинулись от линии Да, да, да, да, я понимаю, поэтому. Вот это, это вот, э, пусть это не партия, пусть это не такая организация, но это некое сообщество, которое поддерживает службу. Угу. У нас есть цели и задачи, и мы, значит, э, почему распределились, чтобы у нас не было конкуренции в таком участке, да, мы распределились по разным участкам, да, мы смотрим как что-то работать. Проблемы основные. У нас еще, значит, кроме человек, который балансируется в э, могли, еще там один из человек, который максихаты. И э, основные проблемы независимых э, кандидатов в том, что и, их никуда не пускают фактически. В смысле, никуда не пускают, это куда? Вот можно? Потом... Чтобы говорить, все школы, да, угу. очень сложные. Пройти. я сама могу быть двух университетов в Алматы и сейчас встретим, и в одном университете мне дали возможность выступить. И они объясняют это тем, что я ее где-то понимаю, да, Николай, пусть у вас вот 100 с лишним капиталом. Если мы говорим, что вам сейчас остальные 101 привяжут и скажут, а почему вы ей дали, а мне нет. А мы-то разные условия всем должны создавать. Вы понимаете, вот это вот сумасшествие какое-то, да, как они говорят, отвлекает нас от учебного процесса. Но при этом какие-то отдельные комбинации. Вот, например, Багарбек, базар да? вот он в ту школу пошел, туда пошел. А когда мы приходит в школу, видим, вы знаете, у нас там дети заняты, уже, знаете, 33 человека было, мы не можем составлять детей ходить на встречи со всеми. То есть очень сложно проводить встречи. Это раз. Второе. Конечно, вы же, мы же знаем, что у нас в стране женщины менее экономически, чем мужчины. Mm -hmm. Поэтому посмотрите, ни одна женщина независимый кандидат не проводит такую компанию, как Айвек Борисов. Да? Я видела его портрет на всю стену деревянного дома. Он предприниматель, да? он может себе позволить да, такой портрет. А наши женщины, вот, часто какие-то маленькие, какие или клетки, да, потому что им сложнее собрать секунды, потому что в основном, что наши женщины, которые живут, всегда общепленные. Есть несколько женщин, которые не понимают, но тем не менее, женщины не готовы тратить огромные ресурсы, да, вот на это. Но, что хорошо, что многие женщины, они, Использует вот под эту технологию асферит которая является наиболее такой вот, как бы, хорошей, да, но времени мало, Просто <связывающий> очень мало времени для того, чтобы ходить, с людьми, разговаривать, проблемы. Вот у нас есть кандидат в мастер-карту Бульбану под Бульбану доктор экономических наук. Она была топ-менеджером, исполнительным директором крупнейшей корпорации. Она была нам что друзья советникам премьер-министра у нее здесь получились в частной школе и она пошла взяла участок где она не долет живет в арпите и пошла по государственным школам и она в полнейшем ужасе отолматы Именно... а в ужасе в и чем она говорит в каком состоянии школы mm. вы понимаете это город Алматы, а что мы вот, садим для них от Алматы? Когда мы слышим о том, что детей в туалете, что туалет на улице, да, что там еще что-то... Мы такие даже не задумывались, что это может быть прямо посреди города Алматы. Mm -hmm. Вы понимаете, мы там проводим экспо или еще что-то там, какие-то uh, uh, uh, проекты, а при этом у нас у детей в школах нормальных туалет, центре в самом крупном городе Доноре, mm -hmm. и, а, и, и, и ни один мужчина не сказал об этом. То есть те же мужчины, которые запустили в школу, вряд ли они заходили в школу. Ну да, понимаю. Хорошо. Данил, вот я вот, мне кажется, у тебя есть как отреагировать на то, что Аида а сейчас. Я еще не а, да, хорошо, хорошо. Просто я Здоровый хочу, барьер... чтобы он был готов и слушал внимательно. Второй да. боец – это законодательство. Ага. Поскольку законы у нас пишут исполнительная власть, которая а, сама не участвует в выборах, которая, и, и, и, вот я посмотрела в членов СПИК, ни один из них не имеет опыта международного наблюдения за выборами. Как они могут что-то создать для тех же наблюдателей или кандидатов? Никто из них никогда не проходил выборы в качестве кандидата. Как они могут передать хороший закон? Они написали, прочитали, вроде ничего звучит, да, нормально. А законы, да, сейчас будут менять. Независимые кандидаты. Мы пошли, сделали шаги и на каждом шагу мы встречаем подходные камни. Потому что закон плохо сформулирован. И потому что сейчас у нас есть конституционный суд, и если конституционный суд. А я думаю, что они... Э, потому что наше конституционное право нарушено, из-за технических неполадок, да, восстановит нас на конституционных правах, то тогда результаты выборов поставят под сомнение. Вы понимаете, насколько это серьезная проблема? То есть а закон не бьется с конституцией. То есть люди, когда писали это такое, они даже не думали об этом. Что не было, как туда в тот момент, да, наверное? Вы понимаете, подготовка к этим выборам должна была быть очень серьезная. Понимаю. Поэтому все говорят, что, скорее всего, этот фонарик может не пропущен. Хорошо. Но э, хотелось бы сделать хороший закон до следующих выборов. Да, я согласна, потому что, ну, я придерживаюсь того, что каждая электоральная кампания начинается э, после того, как заканчиваются выборы. Надеюсь, что мы не растеряем энтузиазма и все-таки вот весь этот опыт э, как-то конвертируем, может быть, в работу над законодательством, над правоприменительной практикой. Данила, ты, ты у меня просто очень много, да? сначала твои комментарии. Если ты не закроешь те вопросы, которые у меня возникли пока и договорила, я тебе их дополнительно задам. Окей. А ну, okay. Ну, во-первых, я тут хочу отметить очень большой позитивный момент. А, ну, наконец-то наши независимые кандидаты спустились в своих сомалийских и львоведежных высот и обратили внимание на то, как на самом деле живут люди. Это очень круто, это очень здорово. Да. Ну, не, не все кандидаты спустились с высот, многие вышли из народа. Арида, а, да. А, да, да, это как бы то, что ее повергает в шок, для меня нормальная жизнь, да? То есть, как бы, Uh, и, окей, uh, okay, хорошо, что я это наконец-то ну, увидел. Теперь, значит, насчет того, что, uh, о чем еще там говорилось, что вот у нас нет времени на то, чтобы делать до туда, у нас нет того, у нас нет всего ребят. Uh, вот то, что такие проблемы возникают, это показывает еще раз, что вы просто не понимаете смысла самой, uh, как бы вот этой вот компании, не понимаете сути, да, вот этих вот всех вещей, да? На самом деле то, что у вас нет э, времени да, на то, чтобы делать до ту это значит, что просто э, нет ресурсов, на, нет, нет человеческих ресурсов в первую очередь, которые бы, тарейных лиц, которые бы делали эту работу да, в нужном количестве, нет денег и тогда, и так далее. Об этом я уже говорил, что ресурсов нет. И на самом деле вот эти подходы, э, о чем сейчас только что сказала Светлана, компания начинается на следующий день после объявления результатов. У вас в любом случае есть год, два, даже в случае неожиданных выборов, три, в идеале пять, если полностью весь срок, вся каденция проходит. А, но на самом деле, да, вот это время нужно использовать для того, чтобы довести под себя базу, показывать себя, создавать продукт. Вы кандидат, вы продукт. Время компании, <coughs> извиняюсь, время вот эти два или три месяца, да, два месяца в случае неочередных, три месяца в случае очередных, это время, пока вы себя продукт запаковываете в красивую упаковку не более того. А потом день выборов это продажа. То есть вы продаете себя красиво запакованного а, за голоса, продаете своим, а, своему электорату. Если так вот элементарно уже до самого механизма вот, запускаться компании, что такое компания, да? то есть на самом деле сейчас кризис в чем заключается? Продукта нет. Никто, ну, никто, а, из... Да. Кандидатов, никто из кандидатов, да, он, ну кто-то может быть известен да, за счет своей работы до этого, да, где-то в каких-то узких кругах. Как эксперт кто-то известен, кто-то известен как а, какой-то политик, как, например, тот же ржак. Да. То есть он участвовал уже в чем-то, ему нужно. Некий продукт уже есть. Да. У всех остальных продукта нет. Хорошо, хорошо. У меня просто, я, ну, во-первых, до-ту-до, да, от двери к двери, да, чтобы наши слушатели тоже услышали о том, чтобы у нас термины состыковались. Но я хочу все-таки выступить объективно в защиту да, независимых кандидатов, потому что, ну, это окно возможности появилось недавно, да, и применять к ним правила, то, что они должны были начинать свою электоральную кампанию после предыдущих выборов, ну, некорректно, не потому что, ну, просто они не могли надеяться, да, на это. Вернее, мы надеялись, но... Вам не думали, что у самого движенца да, действительно опять вернутся в нашу, в нашу реальную жизнь. У меня вопрос другой. Да, я понимаю, я поддержу, да, что каждый кандидат, который, каждый человек, да, любой человек, который идет на выборы, ну, должен все-таки посмотреть и оценивать свои возможности, планировать там, и так далее и тому подобное. Будь то это избирательная кампания, бизнес, там, либо еще какая-то деятельность. Но все-таки это решение каждого. И я за на самом деле приветствую тех, кто даже просто вот кинулся, да, как в омус головой, типа вяжемся в войну, война план покажет, да, так и здесь, то есть пойдем в избирательную кампанию, даже те, кто пошли, и тоже хорошо. Мне кажется, я бы хотела тебя, Данила, спросить вот с точки зрения все-таки, кто ответственен за организацию избирательной кампании? Кандидаты они получат, то если они неправильно организовали, чего-то там не знают, то есть их просто не выберут. Это их как бы риски, и они на это идут. Научатся, научатся, не научатся, не научатся. Но мы -то говорим о том, насколько сейчас наша база, насколько. Ну, кто ответственный, с моей точки зрения, это государственные органы. Это вот как бы то есть законодательство, да, правовые, то есть правила. Потом по этим правилам кто-то должен, судья, да, как на, на футбольном поле, который должен да, следить, чтобы это происходило. И чтобы все участники, а мы на самом деле выбор это мы все участники вот сто процентов да, максимально, сколько это возможно, потому что мы все, мы все в этом процессе участвуем. Насколько меня вот этот вопрос интересует? Насколько для кандидатов созданы условия, насколько для избирателей, насколько для, избир... для участковых, там, окружных и разного уровня избирательных комиссий и так далее. То есть, вот что ты про это можешь сказать? Вот с, этой... с этого угла, потому что... Да-да, ну, как бы... я понял. Я всегда повторю слова Евгения Александровича Жовтиса о нашем законодательстве, о том, что оно, во-первых, концептуально порочно, а во-вторых, оно чрезмерно детализировано. Да? То же самое касается и избирательного нашего законодательства, то есть о чем мы говорим последние 20 лет, да? Начиная с 2004 года, когда в 2004 году приняли те поправки в избирательное законодательство, по-моему, и ты участвовал, и я участвовал в, да. в разработке, в то время, да, с помощью да, центра ОБСЕ, нам помогал в продвижении мы работали тогда плотно с Центральной избирательной комиссией, мы ввели собственно говоря, закон, вот эти статьи, 20-ю, 20 21-ю, да? Да, есть, да. наш, ну, да, мы сделали это. То есть с тех пор у нас пошел тренд на ухудшение, на ухудшение, на ухудшение, да? И вот мы в конце концов имеем то, что сейчас имеем. Если вернуться к фразе жовтиса, почему концептуально порочное? Потому что нормальное избирательное законодательство должно обеспечивать людям реализацию права избирать и быть избранными. И все. У нас. Наше законодательство порочное потому, что оно единственной целью имеет контролировать волеизъявления и э, контролировать все движения граждан больше. Никакой задачи ко мне. Наше законодательство на самом деле это система фильтров, которая направлена на то, чтобы не пропустить нелояльные партии или кандидатов вообще к участию в выборах. И не допустить того, чтобы люди проголосовали каким-то образом не так, как это нужно действующим на все. Это механизм сохранения той власти, которая имеется поэтому ждать от нее, что она там будет давать какие-то преференции и так дальше, ну, совершенно на мой взгляд об этой э, Поэтому мы, когда осуществляем и нашим независимому мы смотрим на то, что соответствует закону, и обязательно на то, что соответствует и принять соответствует между народом сонда. Из этого коментар. Что касается законодательности, я уже много раз тоже говорил, еще раз повторю этот тезис, все, что есть, надо собрать в кучу и бросить в Соединиться, если это нормально человеческий э, избирательный кодекс, в который входили и тот конституционный закон центральной избирательной комиссии, который есть, и конституционный закон о выборах, который есть, и все эти э, э, подзаконные акты, которые генерируются в отношении выборов центральной избирательной комиссии и Министерством юстиции и всеми остальными министерствами тоже, то есть все это нужно собирать в один единый документ, который должен в консенсусе своей, как раз таки вот иметь вот эту вот защиту прав граждан, избирательных прав, то есть право избирать и право быть избранным. Mm -hmm. То есть вот если это действительно сделать, и все вот тогда преплоды которые сейчас искусственно созданы и используются для того, чтобы не допускать независимых кандидатов до участия, ставить им какие-то ограничения и так далее, и так далее, они, естественно, все отбивают вопрос, кто бы, скажем так, из существующих, ну, институций, да, Администрация Президента, Министерство Юстиции, может быть, новоизбранный парламент. возьмет на себя политическую смелость инициировать этот процесс. К сожалению, я, когда пытаюсь задавать этот вопрос самому себе, вынужден сказать, что никто. Пока. должен ну, Что-то должно заставить людей, да, которые принимают решение, вот это положение изменить. Что должно было быть, должно могло, могло бы быть, да, но это, наверное, не предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Пусть да. mm -hmm. ну, таки без вот этих вот вещей, на мой взгляд, никакие изменения не да. стоит. Хорошо. Ну вот а, у нас. Я бы хотела перейти к, такой, к третьей части да, нашего марализонского балета, нашей беседы, и ä, вот поговорить о, о следующем. Вот мы сейчас с вами три человека, да, три гражданских активиста, люди неравнодушные, люди с экспертными знаниями, да, то есть вот, которые действительно что-то предпринимают, которые стараются как-то улучшить да, нашу окружающую жизнь. То есть, по большому счету, представители гражданского общества. Но что конкретно мы можем сделать, да? Вот в чем роль наша с вами и, может быть, ну, наших а, коллег, да, людей, которые то есть в регионе, что мы можем сделать сейчас вот в этой электоральной кампании и, может быть, сразу после, и, и что нам нужно будет делать. Вот Данила, ты об этом уже начал да, говорить, сразу после того, как выборы пройдут. То есть, и здесь я бы даже еще хотела немного уточнить, это как нам работать с, ну, с людьми, с теми же избирателями. То есть я не, я не кандидат, да, я сейчас независимый наблюдатель, но я как бы человек, который хочет, чтобы активность росла, чтобы люди все-таки относились к выборам ответственно и осознанно, ходили на выборы, делали осознанный выбор и так далее. То есть, как мне, например, поддержать кандидатов, что, что я могу сделать, как я могу сейчас и в будущем улучшить да, выборный процесс. Потому что это все-таки основа да, волеизъявления, и основное наше такое право участия в процессе принятия решений. То есть без этого то есть реальной демократии ну, не, не существует. Вот давайте поговорим об этом, что вы скажете. Ну, да вот теперь первое слово. А, ну, во-первых, вот то, что Данил закончил тем, что по, да, он не видит никого, кто это может сделать, mm -hmm. да, вопросы. А я вижу, а я вижу а после того, как мы, независимые кандидаты, подошли в Конституционный суд, и он вынесет решение, что а, кто-то, и скорее всего, администрация президента и парламент, должны будут предпринимать какие-то действия. А если они не предпримут эти действия, вот ну да, мы начнем их да? практиковать. У нас есть много площадок, слава богу, вот поскольку Лига женской солидарности живее основана на площадке фонда развития парламентаризма, который достаточно уже известный фонд, много лет существует. Сама говорит Баталова является членом общественной палаты Да? Мы уже запланировали, что после выборов мы пойдем разговаривать на площадке этой общественной палаты с новыми депутатами и говорите, друзья, вот такие проблемы. Если вы их не решите, чем это закончится, мы не знаем. А, поэтому еще существует же теперь правило отзыва депутатов. Угу. Вот. То есть сейчас появились хоть какие-то рычаги и элементы, да, которыми мы можем, в то как-то э, манипулировать. В хорошем смысле, что мы можем применять эти инструменты. И поэтому я думаю, что они будут вынуждены прислушаться. Я думаю, что после того, как мы соберемся на следующий день, после выбора а до этого нам... Некому было собираться на следующий день после выбора, потому что не было независимых кандидатов. А теперь это есть, да? И мы соберемся, и мы будем вырабатывать план и стратегию на будущий выбор. Вот почему не надо обесценивать кандидатов, потому что их не было. Я не думаю, что. Я не думаю, что мы обесцениваем, да, да. Мы, Данила, я думаю, нет, тоже я из лучших побуждений. И пошли, там даже детей, слушайте, это не важно, у человека есть желание, и человек в процессе понял, да, что работает, что не работает, и скорее всего они объединятся. Это то же самое, как с mm -hmm. наблюдателем было в той компании, когда все пришли наблюдать за Касанова. Да, и когда на тренинге мы им сказали, что вы должны наблюдать не за Хусанова, а вы должны наблюдать за Процессом. Вот. И они на нас ругались, но когда их Хуртанов сыпал, да, они все попереживали и в конечном итоге институционализировали. И я думаю, что а, вот эти переживания и кризисы, они ведут к тому, что люди начинают объединяться. Идет рост гражданского самосознания. Как бы ни говорили, что у нас слабая гражданство. Вот с 2019 -го года, да, происходят какие-то изменения в гражданском обществе. Люди начинают э, объединяться. Вот вы знаете, вот во всей этой компании, да, хотя у нас много там, мы поддерживаем разных кандидатов, бегать их них там, какой-то коктинный кандидатов в круге, да. Но мы внутри себя договорились между собой. Мы друг друга не, э, так сказать, не поливаем реальность. Да? Ну да, добросовестная конкуренция добросовестная конкуренция, Они, мы помогаем друг другу. я сейчас ходит в суды не за нас, не за всех, да, и всем помогает в судах вот эти риски подавать. Ведь это же тоже непростой момент. Если ты не юрист, и никогда не подавал рисков, да? Это сложно, мне Альюр помог подать их в час ночи, потому что он был занят в течение вечера. Mm -hmm. в час ночи мне э, так отдаленно рассказывал, как Комитет, а дальше, никто, вот и я. Аида, я правильно понимаю, то есть, ну, если вот говорить о том, что мы можем вместе, ну, чтоб сделать, да, в чем роль гражданских активистов, ну, общественных организаций, да, это все-таки ну, объединиться, да, чтобы для извлечения уроков и взаимопомощь, да, то есть, потому что вот как раз. В чем, Данила, объективно-то прав, недостаток ресурсов и непонимания. То есть мы можем над этим вместе-то и поработать. Потому что ресурсы – это же не только деньги. Это вот помощь, да, это та же юридическая, экспертная. Это взаимная поддержка, это, это, это действительно добросовестная конкуренция. Это тоже ресурс, который нам может помочь. Еще что-то вот просто я хочу просто понять чтобы люди услышали, чтобы мы понимали, а что же, ну да, есть проблемы, да, не все получается, вот все сейчас какая-то там каша, да, суета, сует, но увидеть свет в конце тоннеля и понять, а какие практические шаги, можем ли мы что-то изменить и как это сделать, вот. Если, может, да... Ну, чтобы увидеть свет в конце тоннеля... В него надо зайти, да. да, да, да. В него надо зайти и пройти. Согласна, согласна. Данила, ты, ты как думаешь, в чё, что нам делать? Что ты будешь делать? Что бы ты порекомендовал мне делать и другим таким, как я? А, ну на самом деле очень здорово, что сейчас Алида упомянул бы открывание да, я сам хотел про него сказать. ведь на самом деле, да, он ну, совершенно святой человек, да, то есть помогает и не берет за это никаких денег. И, Работает там днем, и ночью, но на самом деле, да, получается ситуация-то То есть семеро с ложкой, да, и один, ну, с ложкой. На самом деле у каждого кандидата должно быть, по крайней мере, несколько таких людей, как Амур, да, вот вопрос, а чем надо заниматься сейчас? А он вот таких людей, да, то есть хорошо, да, ну, сам это делает, он юрист, он может, да? Но на самом деле у каждого человека, у которого есть какие-то кандидатские амбиции, да, он должен искать, привлекать таких людей создавать свою команду завтра. Не тогда, когда объявят выборы, и когда такие люди будут по а завтра, когда никто ни этих выборов объединять, не собирается. Да. То есть формирование вот этих всех вещей должно быть за долго. И понятно, что эта вот компания такая экстраординарная, но с другой стороны, ребята. Первого сентября выступил президент в прошлом году. Да, 1 сентября. Как вот, я не сказал, так, так. вот мы провели вот конституционный референдум. А, в течение там, как бы, вот, этого года, я думаю, что нужно объявить президентские выборы. А в течение первого полугодия следующего года нужно объявить а, парламентские выборы. Так да? же было. Это было первого сентября. То есть у вас был сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. У и нас, у нас, у нас. нас. Давай и говорить «она», на, у нас. нас. Да, да, как минимум. То есть вместо того, чтобы кидаться на президентскую компанию, вам нужно да? Было такое. Амбиции, потому что шкали. Нету здравого смысла, нет четкого понимания трезвой оценки ситуации. Я же сейчас вот, ну почему в таком... Лидия инфан как бы спорю, да, с Аидой, и пытаюсь ей какими-то да, достаточно жесткими выражениями показать, как бы, вот, ну, вот эту вот всю ситуацию. Потому что я, как бы, это единственный для меня способ показать, что, ребят, давайте, как бы, вот, мы вот эти амбиции все сложим, пока куда-нибудь, займемся работой. Ну, то, что работать не хочет, все только спорят. Я очень хорошо помню вот этот вариант, да, э, так называемый, не помню, оппозиция, не оппозиция, когда все собирались перед президентскими выборами, гостиница Казахстан, была куча народу, и там они все вот, собирались выдумать скинула кандидата, и как они договорились ни о чем, потому что амбиции шкали, да, у всех это было видно. И вот так вот оно и продолжается. То есть оно и сейчас также продолжается. Что такое 37 кандидатов на одно место э, в, в округе Байматы? Это просто способность людей. То есть люди не смогли договориться о том, что кто-то будет выходить кандидатом а все остальные, будут его туда пихать. Вместо того, чтобы создавать единую команду, мы создали много команд да, слабых. Вместо того, чтобы из, вот, этого, создать хотя бы одну, вот, ну, сильную, но немножко сильную. Да. То есть это же тоже какой-то вывод, да? Это же тоже какой-то урок, классный урок, да, из этого всего. То есть вот вы говорите, чем нам сейчас заняться, что мы должны бы сделать. Мы должны бы сделать, вот, как бы найти как раз за ради кого и чтобы потом не кинул как казана да ну казана это вообще это клинический случай то есть на самом деле да, чем заниматься заниматься работать надо ребят работать если вы не знаете как работать давай вы спросите у того узнать ну, просто, Данил, работать это понятно, как бы такое слово, потому что, ну, работу работать, она слишком общая. То есть, ну, например, да, вот почему я этот запрос делаю? То есть я думаю, что вот эти выборы нужно использовать, вот эти уроки, об объединении, о чем ты говоришь, о том, что да, ресурсов мало. И если бы кандидаты не пошли, независимые кандидаты сейчас в эту электоральную кампанию, я думаю, на своей как бы вот шкуре, да, на своем опыте, это не прочувствовали, от о чем Аида говорит, да, не вошли бы в этот туннель и не шли бы, не проходили бы по нему, то, наверное, как бы разговорами этого не добиться. То есть Мне кажется, сейчас вот это хорошее окно возможностей для объединения да, таких активистов, организаций, которые с разных сторон. Ты наблюдатель, АИДа, именно продвигает женско-политическое лидерство, и сама в этом участвует, да, эксперт. Я как общественная организация, которая поддерживает вообще любые там, инициативы, чтобы люди просто были активными. Да. Но вот Мы еще не затронули этот вопрос, как работать с, ну, с самими избирателями, то есть простыми людьми, там, с той же явкой. Да. То есть как может быть э, 100 Стоит нам объединиться, может быть, стоит поговорить, как бы ну как как-то начать этот разговор, чтобы он пошел. Потому что, ну вот, Аида, Аида и ее команда, да, их платформа, объединяющая женщин, да, лидеров, они пойдут, вот у них есть план пойти в конституционный суд и э, с какими-то предложениями да, менять. Я уверена, что ты и твое окружение, независимые наблюдатели будут продвигать и будут извлекать уроки для того, чтобы пойти менять законодательство по поводу там, независимого наблюдения, там, международных стандартов и так далее. Еще будут какие-то другие инициативы но мы пойдем как бы опять же отдельно с разных сторон вот практически повторяя эту ситуацию все много кандидатов на один участок а может быть стоит это моя фантазия да, поговорить объединиться и сделать какую-то общую да, платформу с разных сторон от кандидатов от того от всего от пятого десятого каким-то образом идти дальше вот я про эти шаги, что ну это вот то, что мне вот приходит в голову, в, в, в чем бы я лично хотела поучаствовать и готова туда как, свои ресурсы, время, силы, экспертность вливать. А как вы думаете, что еще можно сделать? Нет, вот ну, вчера буквально мы ну, лишь подало. Сидели и ждали решения суда по идее ужасно. И мы расговаривали. И порту Горри Баталова это носитель такой институциональной памяти, да, такой достаточно длительной, да, и, да. на протяжении, как сказать, нашей парламентской истории, она сказала, к сожалению, вот все бывает такими вспышками. Вот сначала 200 была активность, mm -hmm. да? потом она затухла. Вот сейчас опять вспышка. То есть Нету вот такой институциональной памяти, потому что нету институтов, которые передают эту панель, да? не выстраиваются институты. А кто такие институты? Да, пишут? да, я Это бы как раз об этом... Партии. Это партии. То есть мы лишний раз утвердили в своем понимании, что наша система парти... политической партии очень слаба. И когда мы говорим о славах в гражданском обществе, это и у самого это могут быть сильные политические партии. Вот, и я сама, вот так, как их в Петку да, я прочла у всех партий. Они очень слабые. Да? Поэтому нам нужно и с политическими партиями работать. Потому что на самом деле выборы, это вот как раз-таки обычная борьба политических партий. Да? и институтов, которые у которых есть общая цель, общие задачи, которые объединяют людей по интересам, которые могут их организовать, привлечь их ресурсы. Вот я, я с тобой согласна, конечно, надо по... институт политических партий развивать, но я бы не делала на это упор, да, потому что политические партии это свой, свой институт, это путь а, прихода к власти, разных сил. я со стороны гражданского общества, я согласна, что эти процессы нужно создавать среду да, для того, чтобы этот институт развивался. А, но я бы не делала ставку только на политические партии, потому что ну, гражданский активизм, то есть Вне, ну, вне политики, как активизм, для меня тоже очень важен, потому что ну вот эти 20 лет без самовыдвиженцев, и я как раз думаю, а что мы можем сделать без партий? Вот и у меня тут глаз с неба <засверлили>, засверлили в потолок. Поэтому, чтобы закончить, я бы хотела вам заключительное слово предоставить, вот именно чтобы еще раз сказать, что какие изменения. Можно привнести да, вот, в выборы. А, Аида, закончи, пожалуйста, и потом слово Даниле. во а, а, значит, безусловно, нужно вносить изменения в закон о выборах, в закон о политических партиях. А, кроме того, я считаю, нужно менять закон о парламенте. Парламент должен стать реальным законодательным органом перераспределить полномочия. Это огромный блок работы, хотя, вот я вот и да, вот Необходимо реорганизовывать, какие-то и их можно с нами регулировать, они делают, и они в они не могут ее своим регионам, а подразделениям, как эту задачу выполняют. Вот. и из-за этого возникает много технических ошибок, много недовольства со стороны кандидатов, будет много недовольства со стороны электората. А, государственные органы не справляются со своими задачами. Это значит, что-то, какой-то там сбой. А сбой, мы уже видим, вот сколько на поверхности. Это, плохие законы, и это... это, и это на механизм работы государственных государств. Вот. А то, что вот мы упомянули, что гражданским обществом путать, значит, так сказать, объединять, и вот ну, то, что Данила сказала, что вот э, это, безусловно, верно. Да, объединять ресурсы, и тогда э, независимые гражданские сообщества смогут продвигать своих самых сильных кандидатов, на полной, Но положительный опыт еще В стране появилось больше человек человек, недалеких президентов, которые могли бы оставить альтернативу любому члену правительства или депутатов. Извините. И они должны теперь да, бояться этого и э, работать лучше. Согласна. Дани... Согласна. Данила, а что ты можешь в заключении еще сказать? Да, ну, я тут должен согласиться с Аидой. Я абсолютно все ее тезисы поддерживаю. Просто я бы даже еще дальше да, сказал бы насчет изменений в Помимо тех, а, отмеченных уже законов, а, нужно вносить изменения и в закон о Мином и в закон о СМИ тоже, да, то есть а, для того, чтобы еще шеи рассвещать все эти вещи здесь я совершенно, у меня одного возражения, нет все правило, все верно. Что касается роли гражданского общества, на самом деле гражданское общество здесь играет роль термометра, и одним из самых основных термометров другого электронного процесса является я. Давайте посмотрим на я. То есть вот это то самый точный индикатор того, что происходит на самом деле. Насколько людям интересны все вот эти вот если все вот эти вот разговоры, которые мы сейчас с вами ведем, да, все вместе, а, насколько их это интересует. И давайте посмотрим на честную ябку, да. а, У нас ярко всегда завышается, показывая больше интерес, якобы, да, граждан, там, процессу. А, но на самом деле, если один раз в жизни честно померить ябку, мы им чего стоит, с точки зрения общества, да. Все наши вот эти вот, как бы, движения, да. И а, вот это вот... На мой взгляд, что могла бы сделать гражданская общество, сделать эту жизнь более интересной, более важной, да? то есть здесь надо начинать с вопроса гражданского образования, на мой взгляд. То есть самые первые базовые вещи, да, то есть почему это важно. Когда я иду мимо стенда, кстати, здесь очень здорово, да, что на стендах сейчас уже много стало а, Программ, да, разных кандидатов. Раньше же висело два плаката, да? Один нулотар, второй продам гараж. Да. Сейчас как бы, висит очень много разных, да? Про, про... И когда я иду мимо, скажу по ним взглядом, у меня возникает вопрос, да ладно, хорошо, я это понимаю. Понимают ли это остальные люди? Вот что ему с того, что нужно менять Конституцию, что ему с того, что власть должна быть в руках у народа, он об этом не думает, он не видит взаимосвязи между тем как бы состоянием своим, да, там, отсутствием работы, низкой зарплатой, там, малыми возможностями, плохим образованием, плохим здравоохранением, он не видит взаимосвязи между вот этим всем, да, и вот этим лозунгом, там, да, давайте там все власть народу и так дальше. То есть э, э, вот с этого надо начинать, надо да, вот, объяснять, почему. То есть это вот как раз самый, самый вот, базовый, фильм, первый первый самогорок. То есть нужно людям рассказывать, людям объяснять, почему это важно. И все это понимают на самом деле. Многие очень далекенты идут. Из этого у нас такая яркость, из этого у нас такая активность. То есть я думаю, что вот надо, это, по-моему, самое главное, с чего надо начать. Дальше уже больше наращивать потенциал, наращивать, наращивать. И в конце концов мы, может быть, и придем к тому, что люди начнут понимать, зачем все это нужно, будут ответственно относиться к своему выбору на, на, на выборах, будут ответственно относиться к своему выдвижению в качестве кандидатов и так далее, и так далее. На мой взгляд, вот с этого обычно. Спасибо, вот это мое мнение. Спасибо большое, да, я ну, как бы заканчиваю нашу встречу. Я вам безумно благодарна, потому что для меня этот эта беседа была очень интересной. То есть поговорите, я надеюсь, что и для наших слушателей, смотрителей да, нашего YouTube-канала, то есть представителей гражданских активистов, там, общественных организаций в регионах, может быть, мы тоже какие-то интересные темы затронули. И я очень надеюсь, что мы продолжим этот разговор дальше. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.